31 30... первое декабря так а вот то что так он тускул показывает нормально да это правильно угу. хорошо так ну чуть-чуть секундочку да. ждем Пока давайте определимся во времени и пространстве. У нас 1 декабря, первый день зимы официальный календарный. И, наверное, это будет немножко где-то продолжение прошлого эфира. Там, по-моему, остался у нас неотвеченным вопрос по поводу как же отозвать свои согласия. Есть вещи, которые можно сделать достаточно быстро. То, что первое приходит в голову, там ну, все вот эти подписи, согласия на обработку личных данных, если где-то там, тем более, там на биометрию, так, ну, такие совсем простые очевидные вещи. Это то, что лежит на поверхности. Да? Вот. А вообще это достаточно интересная, увлекательная и серьезная работа подумать, посмотреть вообще, где и с чем могут быть а, а, согласия каким-то макаром от вас получены или вами даны. А, потому что помимо, знаете, таких вот юридических вещей, ну, правда, это большой кусок, там что -то только римское право стоит. А, римское морское право вообще сейчас а, большая часть вот, мирового законодательства, оно все идет по морскому праву. Морское право, это в общем, вы понимаете, да, что это многие идут в Англию и Фактически это то, что ну вот, да, Англия, собственно, пираты это тоже товарищи, выходцы именно из, из этой. Ну, страна не страна, чем там это являлось тогда, я сказать точно не могу. Вот. А, поэтому есть какие-то вещи, требующие там специального такого разбора. А есть очень простые вещи, вот, например, ну, я думаю, что у мужчин это похоже устроено, но вот у женщин это часто бывают мимолетные яркие эмоции, которые потом э мо могут забыться, вот, и, э -а, а тем не менее, там было какое-то э -э, желание озвучено, да, э эмоциональное, вот, которое может привести к неожиданным последствиям, но которое логически может не осознаваться, потому что э -э, человек по ну, подумал и забыл. Я помню свой очень яркий пример, ну, просто я себе его заикарила сознательно, да. А у меня были м -м, часы, которые я уже носила там, ну, лета два, наверное. А, я уже давно часы не ношу, но вот тогда, значит, я этим занималась. В свое время я их выбрала, они мне нравились, вот я с ними ходила, а, вот, и все было хорошо. И тут просто, проходя, выходя из метро я увидела в киоске какие-то красивые, с камушками, какие-то такие, значит, часы, и подумала, хочу такие часы, надо поменять, мои уже старые, надо поменять. Часа через два, наверное, как, ну, даже, может, меньше, я вот добралась там до, до пункта назначения, немножко отвлеклась и посмотрела на циферблат, циферблат часов был разбит. Я точно помню, что я нигде не билась рукой ни о какие железные предметы. Еще раз повторю, до этого у меня эти часы были лета полтора-два, очень хорошие были часы. Вот, И я такая думала, откуда, что это? <laughs> И а, вот от, отматывая, просто отматывая назад, есть такая практика очень полезная в жизни, свой день восстанавливая, да, чуть ли не по посекундно, я вспомнила вот эту вот... Мимолетную мыслишку о том, что о, они поменять ли мне часы. Ах, ну поменять, ну вот как бы а в каком случае человек что-то меняет? Когда предыдущая вышло из, из строя, ну вот, э, э, да, пришлось это отменять, возвращать энергию, как-то, в общем, определять, что нет, своими часами все в порядке, там сколько-то я их еще донашивал, но потом, да, все равно купила новый, потому что уже был э, циферблат разбит. Вот, вот таких вещей еще очень много, но это, этого прям может быть ими их, их тьма, да, то есть очень много может быть таких ситуаций, особенно у девочек, у женщин, да. Вот, мужчины, наверное, тоже бывают такие вот яркие, горячие хотелки, которые потом полностью обнуляются за неактуальностью, а намерение, а намерение и ну, энергия этого остается со всеми вытекающими. Вот, так вот... Приступаем к теме сегодняшнего занятия. Значит, вот насчет отмены да, своих согласий. Есть юридические, есть вообще очень глобальные, есть технологические согласия, есть вот эти вот эмоциональные. А подвязки ну, и взаимодействие с... Ну, никому, не устраивающие, некомфортное взаимодействие с реальностью на этой теме могут быть достаточно разнообразные. Поэтому быстро, вот, а вот так вот это сделать, ответить на этот вопрос с моей точки зрения некорректно. Потому что прям пошагово надо, вот смотрим в эту область, наводим порядок. Вот как дом, да. Нельзя убрать оптом, то есть надо там отдельно постирать, отдельно помыть, протереть, там, может быть, что-то там переставить, протереть пыль и так далее. Вот точно так же. Это такая э, э, труд, который вот ставится задача, и, и собственно, этот труд реализуется. Тогда э, есть шансы, что э, возврат ресурса в виде каких-то вот этих согласий, хотелок, эмоций, которые могут идти в разрез с вашими осознанным, простроенным выбором, это, это будет работать. Современный человек очень похож на, на, на тонком плане, на персонажа или объекта притчи Крылова «Лебедь, рак и щука», да? то есть когда разные уровни тянут в разную сторону. А если мы еще вспомним о том, что а, мы реальностью воспринимаем, ну, как бы головой для нас, что реально, объективно, то, что у нас как-то принято, концептуально, да, вписывается в нашу реальность, мы это как бы, ну, мы впустили это в себя, мы согласились, что... Вот мир устроен вот так, вот это в нем может быть, это не может быть. Можем на это опираться, то есть разум, он опирается на описанное. Ну, помните, я не знаю, правда ли это или нет, но есть такой исторический пример, что когда корабли Колумба, Колумба которые были очень большие, да, при, прибыли на берега Америки, скорее всего, это миф, тем не менее, его при, при, приводят как пример, да, Ну я это встречала, прибыли эти корабли, когда и индейцы их, индейцы их увидели, индейцы, да, вот, они а, не увидели эти корабли, то есть люди сошли на берег с кораблей, корабли они не видели, потому что таких больших кораблей в их сознании быть не могло. Они там плавали на этих пирогах, опять же, по официальной истории, да, поэтому вот это вот для них как корабль не существовало, поэтому, собственно говоря, они их и не увидели. Вот, Но, а если на жизнь приложить, на самом деле бывают вещи, вот, я могу сказать по каким-то занятиям там, да, вот провожу какое-то занятие с какой-то конкрет или вот прямой эфир. Можно, например, провести такой эксперимент, а, допустим, если а, сколько-то человек там даже несколько там, ну сколько-то там, да, договориться прослушать эфир, потом обсудить, о чем он был. Может выясниться такая вещь, что я это проверяла неоднократно, начинаются очень сильные споры, потому что так, это было, да нет, это не было, да было вот это, да нет, вот этого как раз не было, а было вот это, да, то есть сознание на самом деле, оно вот по поверхности вот так вот плывет, и когда какие-то зацепки с вашими хотелками а э какими-то вашими программами, какими-то согласиями, какими-то запросами поток соприкасается, опа, это фиксируется, а остальное может проплывать. Вроде бы вот все послушали, и это отдельное искусство, когда вот разведчики этим занимаются, да, разведчики, спецподразделения. Это необходимый навык, они способны как визуально запоминать подробности, нюансы там, например, интерьера, внешности человека там разговоров они помнят например свой день как они его прожили Обычно человек не помнит я проводила тоже многократные эксперименты можете провести эксперимент с собой давайте раз уж пошла у нас такая тема и выплыла на это да то я предлагаю сейчас вот практическую часть прямого эфира можете себе где-то или записать или сделать прямо сейчас в онлайне но наверное лучше это отдельной практикой после эфира а берете тетрадочку вот сейчас у нас уже вечер практически кто-то там может позже еще будет смотреть это все да а, и берете записывайте свой сегодняшний день вот прям с утра Там стали вас только-то сделали тот. -то. что вы помните про свой день записали дошли там до сегодняшнего момента так вчерашний день записываем зафиксировали вчерашний точно так же день Встали там, зубы почистили, то, ну, у вас будут у каждого свои рэперные точки, которые вы помните, которые для вас важны. Вы его дописываете. Ну, вот вообще здорово, если бы вы написали там, ну, дней 5, вот так вот туда-назад. А, когда я это делаю в жизни, да, с людьми, то обычно дни на третьем а, очень видно, как у человека начинает меняться лицо. Подавляющее большинство. То есть я, я, бы, я бы хотела сказать, что, ну, вот, причем это люди, которые, например, поскольку в онлайне их что? Это какой-то идет курс, какой-то тренинг, какая-то консультация. То есть человек выбрал, ну там, с чем-то разобраться, вложиться в себя, э да, у него есть какой-то навык, опыт работы с собой, э желание этим заниматься. То есть это не, не первый попавшийся человек с улицы, да. Э вот, и э не на третьем обычно у людей э становятся очень такие какие-то скучные кислые лица. Говорю, мой опыт, может быть, это к вам не имеет никакого отношения. Причем, к сожалению, даже когда-то это было к удивлению, даже люди, например, там директор или владелец завода, казалось бы, там, да, там есть финансы, возможности какие-то, но нет, одинаково. К третьему дню, к четвертому дню вот это тяжелое лицо. Я спрашиваю: а что с вами происходит? А что вы чувствуете сейчас? Вот вы пишете свою жизнь, вы фиксируете прожитые дни. Один, второй, третий. А что вы чувствуете? Вы сейчас можете это мысленно проделать, пока я говорю. Очень многие, подавляющее большинство, чувствуют чуть ли не тоску, портится настроение, появляется ощущение безысходности. А что это такое? Опять же, дай бог, чтобы это все не про вас. Будем считать, что я такую фантастическую историю вам сейчас рассказываю. Можете зафиксировать, что можете почувствовать вы прямо сейчас, проверить это письменно, хотя, может быть, после эфира это состояние изменится. Но если вы ощутили, что вот э, описанные дни не привели к вас к подъему сил, к, к энтузиазму, к радости, энергии не прибыло, а если вы вдруг почувствуете, что наоборот, вот некоторые есть тяжести какая-то, это говорит, дорогие мои, о том, что вот в алгоритме в жизни есть ну что-то не то дай какая то есть большая энергопотеря очень много сил уходит а, на вещи которые не не дают а, энергии в которых нет развития а, в которых нет жизни и а, знаете есть люди которые такие уверенно говорят вот там то есть я умею такие игры играть просто не считаю это корректным хотя иногда это полезно бывает да сказать ребят вот как живиновский там да чего стоит ваша жизнь, если вы написали всего три дня, а уже хочется сбежать с этой лодки, куда-то там а, спрыгнуть с нее в океан? А если вы опишите свой месяц, год, вы вообще выживете? Если вы вот каждый день осознаете, как вы его проживали, сколько было новых впечатлений, а, появилась ли у вас сила, желание, интерес делать что-то новое, больше, ярче? Если ответ нет, а зачем вообще живете? Есть такая притча, тоже старая, про то, что в какой-то деревне там приехал путешественник, а там стоят надгробья, да, и написано там даты жизни, там, там допустим, там 1905-1995, там, да, жил одно лето, там, ну, и там жил два лета, жил полтора лета. Он вот. говорит, как же так, вот срок жизни там 70, 80, 90 лет, а написано, что жил одно лето, два лета. Он говорит, ну потому что все остальное время он не жил, пишется только то время, которое человек прожил в радости, которое, которое он ощущал поток жизни. Вот я буквально на днях услышала от одного человека такую фразу, что мне иногда кажется, что я все время нахожусь во сне, я хочу проснуться. И мне кажется, что вот-вот-вот-вот, и сейчас я проснусь. Но это не происходит, и опять идет вот такое ощущение во сне. Это, дорогие мои, вот с точки зрения того среза ракурса, который я предложила сегодня для прямого эфира, это то, что называется матрица стереотипов. Это привычки. А у нас как устроена психика, как устроен разум? Он старается сэкономить нам силы Он стану, старается сэкономить нам, а, ну вот, э, э, да, оптимизировать наши действия. А для этого все, что только можно, все, что привычно, переводится в автоматические действия. Большинство действий в течение дня происходит автоматически, то есть вне сознания, на автомате. И поэтому, когда люди начинают писать про свой день, да, они могут помнить только что-то, что хоть как-то выбивалось из вот этого привычно-стереотипного а, образа жизни, а, потому что, ну, там понятно, что голова зафиксирована, что там я встаю, зубы чищу, там умываю, завтракаю, там иду на работу и не иду на работу, что-то еще делаю, там кто-то выгуливает собак, ну и так далее. Вот, а это все тоже может быть очень привычно, очень стереотипно, когда человек не проживает это душой, а он как бы отбывает, да, это экономит силы, в частности, нашему разуму. Наш мозг, я напоминаю о том, что у нас есть древний мозг, да, это эпифиз, гипофис, гамг, мозжечок, вот это вот маленькая там шишечка в основании черепа, да, полушарие – это достаточно молодое образование, поз... гораздо более позднее, тот мозг, кстати, еще называют рептильным, я не уверена, что это абсолютно верное название в том плане, что а, если называть вещи своими именами, тогда получается, что а, мы были рептилиями, и как рептилии мы были гораздо более поточны, интуитивны, а, чем как человека. Когда значит, наросли вот эти полушария, а, на самом деле многие процессы а, замедлились, потому что, собственно, а, вот это все стереотипное мышление и вот эта потребность, обрабатывать там так, а почему я сделала это, а зачем, а что будет это, а почему он так на меня посмотрел и так далее. Это не очень полезные мероприятия. И, скорее всего, это в том числе следствие того, что, ну, нас научили некоторым действиям, поведенческим, привычкам, да, мыслительным в том числе, не полезным ни для кого, ни для мужчин, ни для женщин, не полезным. Потому что, в частности, вот я там припомянула, да, Петра Горяева, но мы еще к нему в, позже, чуть в конце в, в, обратимся, вернемся, вот, что, собственно говоря, ученые достаточно уже какие-то вещи описали, что мы, вот там мы гораздо быстрее, потому что там идет поточно интуитивное восприятие мира. То есть человек, если вот убрать полушарие, он будет жить, ну, как бы, типа на инстинктах. Но на инстинктах ли? Когда есть ощущение, что верно, что неверно, что я хочу, что я не хочу. Ощущение потока жизни. Нам всегда идет поток жизни в виде сил, радости, в виде вот интереса к жизни, кайфа. Почему же тогда... Так мало людей его испытывают в жизни. А, а, почему тогда богатые там олигархи, они рискуют а, жизнью, прыгают, там летают, ныряют для того, чтобы а, вот их протрясло, чтобы они хотя бы на мгновение почувствовали, что они живут? Потому что когда у человека, у мужчины нет денег, он думает, ну вот я не очень хорошо себя чувствую, потому что у меня нет денег, или у меня им мало денег, я надо заработать деньги, и тогда я почувствую кайф от жизни. Но зарабатывает, а кайфа-то, оказывается, не прибавилось, да, еще и тоскливее стал, потому что деньги есть, а смысла жизни нет. Я не говорю про всех, но это достаточно частая история. Вот эта матрица стереотипов, привычные реакции, привычные мысли, привычные действия, вот они требуют обслуживания, они, особенно если их осознавать постоянно, они энергозатратны. Поэтому мозг экономия силы, да, у нас еще вот этот вот э, полушарие, да, то есть наш э, основной мозг, э, он э, перегревает, он имеет свойство перегреваться. И мужчины решают вопрос, каким образом, да, они э, структурировали свое мышление э, в линейный поток, который, он может быть э, медленнее, чем, например, то, как думают женщины, но он э, результативный, он эффективный. Он, как правило, вот если там копает, то докапывают до чего-то. Там какая-то вот последовательная, думательная процедура, да, которая должна дойти до результата. Женщины решают по-своему вопрос, они много разговаривают, чтобы не перегревался их мозг, идет вентиляция за счет дополнительного воздуха, кислорода, который поступает, когда мы говорим. Когда мы говорим, мы немножко по-другому дышим, вот, и э, идет дополнительное охлаждение. А автоматические реакции, они экономят силы, экономят батарейки. Это как спящий режим в компьютере. Собственно, э, поэтому до сих пор, вот, э, у меня до сих пор, например, трешовые бывают реакции на некоторые поведение людей на улице. А сейчас это все еще и с, с, с масками, да, очень, э, очень ярко э, видно потому что э, сказали, что так правильно, все, я буду делать как правильно, и, э, и все, значит, да, я, я молодец, потому что я все делаю правильно, потому что там кто-то за меня уже подумал. Вот, э, значит, в чем, еще раз повторю, обобщаем, да, навар нашего стереотипного мышления? В экономии энергии. В чем недостаток? В том, что... Э, уходит связь с жизнью, с явью, с кайфом, с энергией, вот с, с, жи, с жизнью, собственно говоря, связь уходит, потому что а, жизнь, она там, где она есть. А, а когда, когда вот стереотипное действие, да, то есть как бы, ну вот элементарно, знаете, ну вот то, что говорят интуиции, там, надо куда-то идти, не хочу, надо, не хочу, надо, не хочу, пошел, закрыто, блин, я же знала, да. То есть э, есть простроенная программа дня, программа поведения, программа взаимоотношений. И большинство, очень многие люди следуют этой программе. Попробуйте со своими близкими изменить поведение. Например, если они вас считают ответственными, попробуйте ну, стать безответственной. У меня был пример э, много лет назад. Это первый раз, когда ко мне на занятие пришел. Достаточно, ну, на тот момент мне оказался очень богатый человек, потом были сильно богаче. Ну, вот первый раз, когда пришел владелец завода ко мне на занятия, и я такая думаю, блин, чему я ему вообще могу научить? Он гораздо успешнее меня, он там более прокачан в каких-то вопросах, там, ну, как бы, что я ему могу дать? Я, значит, попарилась, так думаю, так, раз пришел, значит, что-то могу дать, разберемся, в бою разберемся». Вот, и э, я поняла под конец курса, я совершенно точно понимала, зачем он пришел и в чем его проблема. Э, он настолько простроил свой образ успешного такого чувака, вот, э, настолько в него вжился э, перед семьей, перед э, подчиненными своими, перед своим окружением, друзьями, вот он такой, понимаете, вот, Успешный, крутой, прокачанный чувак, который точно знает, поймал золотую рыбку за хвост, держит ее крепко, вот, такой стоит на пьедестале, такой забронзовел, вот. И когда им предложил, говорю, ну, а попробуйте, вот, говорю, что вы себе не позволяете в жизни, что вы себе никак, ну, вот, где, где у вас вот этот вот блок, который, значит, где, где какую пробку можно пробить, чтобы энергия пошла, чтобы, чтобы жизнь пошла там и по здоровью, улучшения, да, и, ну, много чего. Вот, а, и он искал-искал, говорит, я, говорит, вот, ну, терпеть не могу людей, которые капризничают, и сам никогда не капризничаю, говорю, вперед, говорю, выделяйте деньги, говорю, если боитесь, предупреждайте близких, что а, будете в этот день вести себя странно, что вы, это вот а, задание мне дали пока, то есть говорить можно все, что угодно, да, то есть он мог предупредить, но, как бы, раз вы, вы не позволите покапризничать, попробуйте себе позволить. Что такого? Никаких там, я не знаю, мостов там, ну, ничего запредельного такого странного, страшного э -э я ему не предложила. Он был единственный человек, который не справился, и не смог сделать это задание. Э -э и поскольку чуйка-то у нас всегда есть, я, ну, я знаю последствия, что с ним произошло через э какое-то время. Э начались большие перемены в его стране, это было в другой стране. Ну, когда-то это была часть нашей большой родины, да, но сейчас это другое государство, Евросоюз. Вот, и э, он потерял свой завод, потому что начали меняться условия э, бизнеса. Э, это связано как раз с там, проблемами с Россией. Короче, все начало меняться, начали денежные потоки меняться. Э, если бы он прошел, он бы успел, у него все хорошо с чуйкой соображением он бы почувствовал, куда идет поток жизни. Вот сейчас мы находимся в ситуации, когда поток жизни есть, он большой. Но если человек погружается в какие-то там программы, страхи, то он как бы начинает тонуть. И вот это вот, вот, это вот погружение, оно ну, лишает вот этого ощущения жизни, кайфа и, соответственно, понимания, куда двигаться. Посмотрите сейчас, какое мощный, все равно это уже началось, и а, как бы что ни, а, как бы хорошо все потом не было, да, а сейчас очевидно, что идет демонтаж определенных структур, некоторому демонтажу я очень рада, а, например, никто никак не мог каких-то товарищей убрать с эстрады, сейчас, судя по всему, это все происходит как бы естественным путем, вот, я не вижу в этом большой трагедии, люди успели много поработать, хорошо, я надеюсь, заработать, вот, и, в общем, гораздо больше, чем многим другим это удалось по жизни, поэтому трагедии здесь нет, но просто достаточно, эта матрица отработала свое, она уже давно умерла, ну вот уже пора, как бы, это все закрывать, принимать и переходить на какие-то другие формы, формы существования». И э, когда э, вот э, в обычной жизни, в так называемой эпоху стабильности у нас э, был же термин, да, что мы же, вот, э, стабильность, когда более-менее из нищеты 90-х выбралась Россия, там, да, им какие-то более-менее на вышли приличные деньги, э, и э, даже люди, очень жалующиеся на жизнь, обычно ездят э, у нас чаще всего на иномарках и живут, в своих домах, либо планируют там какую-то квартиру купить, что-то. Да, это, может быть, были ипотеки, было тяжело, тем не менее, вспомните 90-е, когда ничего это было, в принципе, невозможно, просто было не за что и неоткуда взять. Это совсем другая история. В эпоху стабильности стереотипное мышление позволяет экономить силы, но еще раз повторю, это как ряска на болоте. Вот озеро, да, у озер есть свойство заболачиваться. Вот была э, чистое красивое озеро, потом обязательно начинает появляться рязка, берега за, за, затягивает тиной, и потихоньку, потихоньку, потихоньку озеро, которым нет тих, про, проточного, да, которое не обновляет свою воду, оно превращается в болото, это правда жизни. Мы сейчас, э, у нас массовый такой э, процесс, когда, э, ну, Всякие разные болота, они, в общем, прекращают свое существование, вот, и, и там, где было хорошо, и там, где было плохо, да, все, все меняется. И поэтому сейчас имеет смысл вспомнить вот про вот эту вещь, что сейчас привычное стереотипное поведение, оно не просто некомфортно может быть, а оно опасно, потому что поток жизни, можно не заметить, как поток жизни ушел куда-то далеко в сторону. Поэтому, опять же, если как практика, кто знает, ну вот я много лет стараюсь не ходить по возможности одной и той же дорогой. Если даже вот тропинка есть рядом, да, пройти по-другому, хотя бы вот в одну сторону так, в обратную так. Вот кто много лет ездит там на работу или куда-то одним и тем же маршрутом, он оптимальный, он понятный, попробуйте поехать по-другому, даже если это кажется, ну, чуть-чуть менее удобно. Это начнет расширять поток восприятия, это начнет пробуждать, в том числе, вот, эту поточность, э, э, в том числе, древний мозг. А древний мозг, он всегда чувствует, как антенна, да? Тот же самое, третий глаз, это же тоже третий мозг, э, ой, древний мозг, это наша шишковидная железа, которая вот там проекцию выносит сюда, там вот в область третьего глаза, вот, то есть все такие паранормальные наши свойства, это все древний мозг, а все такое программируемое, управляемое, это современное, это вот, это полушарие. Вот, а, мы видим попытки программирования очень жесткого сейчас, да, неприкрытого нашего сознания. А, у, кто-то читал, если не читал от души, рекомендую, у Хайнлайна, Хайнлайн как раз человек, который, а, очевидно, как автор, вышел из «Матрицы стереотипов», а, потому что... А... Очень многие писатели, они зарабатывают хорошие деньги на матрице стереотипов, да, качая, например, жертву, качая какие-то переживания. Нужно это просто в определенном алгоритме залупить все это в произведение. И, в общем, достаточно людей захотят это прочитать, потому что это совпадает с их собственными какими-то там а, хотелками, чувствами, там напряжениями и так далее. А, вот, Поэтому те авторы, которые способны подняться над этим, это, в общем очень очень ценный я такое всю жизнь собираю как такие сокровища таких авторов вот Хайнлайн один из таких вершин в этом вопросе у него есть такая повесть по-моему точно ну может быть не совсем точно но насколько я помню название произведения будет скафандр будут и путешествия вот, и там, в общем, вся идея этого произведения, она очень короткая, о том, что там парню на день рождения покупили старый э, поношенный скафандр для космических путешествий, он тут же его одел, хотя это было на земле, да, он просто вышел в нем погулять на улицу, и тут, значит, налетела какая-то, космическая тарелка, она забрала несколько э, живых людей, которые попались в этой зоне, он попался э, вместе с этими людьми, и его увезли на базу пришельцев, которые обладают очень большими возможностями по вычислению реальности, то есть их мыслительные способности обгоняют способности человека многократно. И он понял, что фактически это их взяли как языков, и планируется захват, порабощение, уничтожение Земли и человечества. И Никто не ни сном, не духом, он находится на их базе, он мог бы, ну, он может сбежать только на их космическом корабле. А их космический корабль управляется, э, требует скорости работы, на которую наш мозг не способен. То есть, как бы физиологическое препятствие к, к спасению. И тогда он пользуется интуицией, то есть он включает мозг. И он а, просто интуитивно на ощущениях, ему удается а, запустить этот корабль, предупредить человечество и спастись. То есть он понял, он, он а, в процессе, он понимает, как находит слабое место у этих захватчиков. Вот. Хотя на первый взгляд все выглядело, что шансов никаких нет. А, у нас вот эта вот способность, она внутри нас а для этого вот еще раз я предлагаю осознать, что у нас мышление, да, состоит из разных функций, разных по качеству, мы думаем, ну, как бы, и процессы происходят в разных областях, это есть кора головного мозга, есть серое вещество головного мозга и есть древний мозг, который отвечает вообще, ну, не знаю, там, мне кажется, за, за связь вселенной это как раз древний мозг, там, предвидение, интуиция, чувствование. Ориентация в пространство в временном континууме – это шишковидная железа. А что это такое? Я подозреваю, что если это перевести на русский язык, хотя это не моя формулировка, это так звучит, да, что одна из функций шишковидной железы – ориентация в пространстве и времени. Что это то самое нахож... ну, то есть, нахождение в реальности, Попадание в реальность, попадание в поток реальности, в поток жизни. И уже в нем функционирование, эффективное функционирование в этом потоке. Для того, чтобы как-то прокачаться эту тему, ну вот можно там тренировать интуицию, есть там специальные инструменты, техники и так далее. Но вот самое простое, постараться не ходить одними и теми же путями, попрактиковать хотя бы неделю, хождение каждый раз новой дорогой, хоть чуть-чуть, хоть там, я не знаю, где-то свернуть, обойти что-то новенькое, пройти. И вот просто осознать количество стереотипных действий в течение дня и попробовать что-то менять. Ну, вот что, как бы, какие варианты я предлагала. Например, если вы правшать, начать чистить зубы левой рукой. Можно начать просто с того, что в момент чистки зубов начать осознавать, а что вы делаете, а все ли зубы вы чистите равномерно, а нет ли таких областей, куда зубы же тоже автоматически, как правило, чистятся, да? То есть алгоритм, вот один раз вы прожили, его заложили, и он на работает. А можно это делать левой рукой, тут вам неминуемо вы начнете думать, потому что это непривычное действие, так же, как и писать левой рукой можно начать просто наблюдать за собой, о чем я думаю, где я нахожусь вообще, что я, что со мной сейчас происходит. То есть, как практика, это в течение дня ставить себе, например, на мобильник напоминалку. Для начала хотя бы раз в час. Такое, чтобы там что-нибудь, раз в час вам что-нибудь пипикнуло. В этот момент пипикнуло вы такие а зачем я поставил себе этот будильник, о а чем мне эта напоминалка, осознать себя. Раз, и вы в этот момент мгновения, вы переключаете внимание, то есть вот этот привычный мыслительный процесс, который все равно происходит, выглядит он очень серьезным, очень важным, знаете, как самые а, серьезные люди на работе, вот когда там начальник заходит да, в какой-нибудь отдел. Кто самые серьезные люди? Это бездельники, те, которые до этого играли с какую-нибудь игрушку, увидели, что заходит начальник, и они начали изображать вот эти дымящиеся уши, потому что, когда человек реально работает, там, ну, нет такого гипер, да, это, как правило, спокойно, он работает работает, работает и работает, и это выглядит по-другому, а вот эти вот очень-очень серьезные, ответственные товарищи, да, это, как правило, такие вот сачки, вот, поэтому э, мозг, э, разум, не будем на мозг, э, э, правильный термин разум, да, разум тот, который привык все контролировать, он как раз очень любит минимизировать свои усилия. Проводили исследования, что э, сколько новых мыслей думает человек за свою жизнь. Это не мой ответ, это ответ э, какой-то научной группы одного из научных исследовательских институтов, что там речь идет, новые мысли измеряются единицами. Гений от обычного человека отличается тем, что обычный человек, например, может, я не знаю, там в месяц, в лето подумать 2-3 новых мысли, а гений может подумать 5 новых мыслей. Это уже будет какое-то научное светило, человек, который обладает гораздо большими возможностями Думать неординарно, нестандартно. Две мысли, три мысли там, да, в лучшем случае. И пять новых мыслей. Если вас удивила эта фраза, вы просто попробуйте проанализировать, о, о чем привык думать мозг, разум. Какие мысли он привык думать. Вспомните... Э что вы испытываете, когда вам предлагают посмотреть, почитать или подумать там, да, например, о какой-то новой для вас концепции. А это может быть что-то философски глобальное, например, форма Земли, да? Или это может быть элементарное, например, вот вы пьете витаминки этой фирмы, а вам предлагают витаминки другой фирмы. Как вы будете на это реагировать? Кто-то готов посмотреть на другие витаминки, может быть, они интереснее, в чем-то окажутся качественнее. А кто-то скажет, что ты ко мне лезешь, я уже пью витаминки, мне все устраивает. Я занималась, задавала себе эти вопросы, не только себе, задавала другим людям. Впечатления достаточно трагические, потому что, когда начинаешь наблюдать за тем, о чем в течение дня думается... Это такая, такая шам, шарманка, такая, такая мельница, которая ну, перемалывает одно и то же, одно и то же. одно Да, с нюансами, да, это может там, а, а, интерпретации могут быть разные. Ну вот и встречали, там один человек все время говорит о том, что там все несправедливо, страна не, не та, там, начальство не то, руководство не то, все воруют. И вот попробуйте сбить его с, этого, с этой мысли, если вы не поддержите его, в его концепциях, сколько он будет с вами разговаривать, способен ли он вообще по-другому, даже если вы умеете выводить из вот этих вот а, привычных, а, стереотипных кругов, да, и, и сможете а, увернуться от кулака а, за попытку вытащить человека из его комфортного, привычного вот этого вот хождения по кругу, сможет ли этот человек, насколько человек быстро будет способен думать и вообще включить думалку, потому что есть есть разум, есть мышление. вот. А... Несколько рецептов я вам набросала, самых-самых простых. Их может быть больше. Например, рисовать двумя руками одновременно, если вы любите рисовать. Вообще что-либо делать двумя руками одновременно. Делать то, что вы не делали раньше, что в любом случае заставит вас думать. Я помню, как я училась водить машину, Сколько было новых навыков, которые надо было приобретать? Навык это тоже стереотипное действие, да? В случае вождения машины оно необходимо, но если вы будете ездить только на, на навыках, не соображая, что происходит сейчас, последствия могут быть самыми разнообразными. Поэтому нам нужно и то и другое. Неплохо, что у нас много чего на автомате, это экономит нам время и силы. Печально, когда практически вся жизнь начинает быть автоматической, когда а, а, вообще вот этот поток, сужа, тогда сужается поток энергии жизни, он сужается. А зачем? Если уже настолько экономия, понимаете, что автономность от всего и от всех. А, а вот такая история, когда вот это уже болотце затянулось, Дальше что? Дальше умирание. Почему? Потому что мы часть природы. А природа дум, смотрит и думает, так, ну, совершенно уже как бы в камень превратился уже человек. Ну, как бы бесполезно совершенно. Зачем его кормить, поить? Природа очень прагматичная. Знаете, такая вот, если встречали людей деревенских, они такие очень практичные, очень прагматичные люди. А вот пока иконка хорошая, новая, они будут на нее молиться, если там потрескалась уже там Плохо видно стало, они и могут крынку с молоком накрывать. Ну, как бы не пропадать же там деревяшки, а, да, иконка покупается новая. Вот, ну, это я своими глазами просто видела, да, и, в общем, в деревнях это было достаточно, ну, я, ну, распространенная история. Вот, а... пусть то, что эффективно, остается на автомате, неразумно все отдавать на автомат. И прямо сейчас вот про тот самый «добрую волю», «свободу выбора», «отказ от, от управления» может быть имеет смысл сейчас вот так проанализировать и внутренне принять решение, напомнить. Это просто периодически надо делать. Я себе это периодически напоминаю, что если моя жизнь начинает быть слишком выстроенной, я знаю, что я буду делать дальше, что я буду делать потом, что я буду делать потом. И э, уходят э, какие-то вот вот запланировала так, а пошло по другому. Не О, боже, я вот не могу планы строить. Нет, а это потому что жизнь поток по другому пошел. Я сделаю все, что мне надо просто или в другом порядке, или как-то вот ну, с другими моментами. Если вы можете это делать комфортно в добрый час, если это бывает тяжело, я наблюдаю, когда э, даже достаточно молодые люди, да, говорят, ну вот я же так уже решила, что так надо делать. Я говорю, ну ты видишь, что так не получается, что вот, а если вот шаг в сторону сделать, ну я же уже решил, то есть программа начинает быть важнее ощущение жизни, потока жизни. И можно сейчас посмотреть на себя со стороны, определить, насколько что у вас в этой области происходит, принять решение. И вернуть себе полномочия не во всем, не надо все осознавать, не надо думать так, как и так, а каким образом мне сейчас получилось там, не знаю, подвинуть ногу, как вот я сейчас головой верчу там, да? Как у меня там работает? Какие сигналы мой мозг дает? Не надо это все делать, но ну, если только вам интересно. А, чистка зубов это просто практика, можно все что угодно. Как вы расчесываете волосы? Там, девочки, как вы краситесь, да, вот этот алгоритм, а что вы чувствуете, что вы думаете, что с вами происходит, а как вы относитесь к себе в этот момент, да, все что угодно, как вы видите машину, что, что, где вы находитесь, это энергозатратное или это, это, или это классно, вы, вы нервничаете, теряете, злитесь, все тоже потихонечку становится привычками, стереотипными реакциями. Но Если это переосознать, перевыбрать, может быть, оно потом опять уйдет на автомат, но вы вернетесь на дорогу, на поток жизни. И здесь вам начнут приходить ваши же собственные ответы на ваши запросы. А что делать? А где эффективный проход? А, вот лично для вас а во что имеет смысл вложиться? Нужно ли какие-то глобальные сейчас решения принимать? Нужно ли какие-то, я не знаю, там резкие действия делать? Или наоборот? Вы это будете знать не тем, что вот этим разумом-надсмотрщиком, который привык все контролировать, а вы будете это знать здесь. А это совсем другая история, потому что тогда нет конфликта с телом. Те У тела нашего отсутствует настоящее прошлое и будущее, поэтому оно всегда знает, оно знает... Если, если вы придумали делать что-то, что потом обернется катастрофа, оно заранее знает, оно уже напряглось. Вам еще вроде бы... А оно уже такое... О, блин! И если вы... А, а, когда, а когда вот все на контроле, на автомате, то сигналы тела не проходят. А если вернуть вот эту чувствительность, они начинают проходить. И вы сможете поймать вот этот момент напряжения. Еще все Хорошо а тело чего-то напряжено. Так, где-то что-то. Рожать, может быть, если рожать, придет ответ. Если расслабиться, обнаружить, что тело напряжено, ответ придет, что не так, что надо изменить, чего вы не то придумали, куда вы не туда собрались идти. Не надо, помните, не ходи туда, снег башка попадет, совсем мертвый будешь. У нас есть все для того, чтобы... Знать прямо сейчас, что бы не происходило вокруг, где вам пройти, чтобы под, под, под каждым вам кустом был готов и стол, и дом. Потому что есть путь, простроенный для вас, полезный, эффективный, созидательный для того, чтобы это чувствовать. Даже если пусть не всегда, но хотя бы временами, хотя бы по запросу, важно а, а, убрать полностью авто, а, а с автопилота уйти, уйти, взять руль своей жизни в свои руки. И даже если вы ну, человек думает, что вот он все осознает, управляет, это тоже может быть привычность стереотипной реакции, автоматической реакции. Просто когда-то выбрали, что вот, вот эта роль, я все управляю, я всем рулю, она эффективная. И она перестала быть живой, она может перестать быть живой. Все периодически надо перезагружать, прочувствовать. И я бы хотела сейчас все это вывести на медитацию, но я сейчас хочу сказать по памяти Петра Горяева, удивительного человека, который погиб хоть и во взрослом, достаточно зрелом возрасте, 79, по-моему, было. Вот, человек, который разработал волновую генетику, потом, сейчас она называется... Там, сейчас я ноутбук, чтобы не соврать, не в слове, э, э, лингва-волновая генетика, он доказал, провел очень много экспериментов, путешествовал по миру с этими лекциями, э, защитил докторскую в Бауманке, да, и в этом... Э, и в этом а, большая его заслуга, потому что это никакая не эзотерика, не энергетика, это наука. Это наука, которой он занимался, провел очень много исследований, доказал, что геном а, человека это а, устройство, система программируемая через речь. Вот те самые, помните, что там были эксперименты надо же все мы как устроены поигрались и забыли там я не знаю если есть среди вас кто до сих пор например воду до да, налить воду налить туда там радость там да и пить эту радость вот воду в радость то вот, если просто на, на банке написать слово радость да налить туда воду она заряжается этим словом вот если там на, на цветы ругаться матом они погибают там да если цветам говорить ах вы мои вот если вы видели, у кого красивые цветы цветут, там всегда, это обычно люди, которые разговаривают с цветами, ах ты мой хорошенький, а это ли, листик новенький пустил, ой ты мое солнышко, давай, давай, расцветай. Вот, слово, он это доказал, доказал именно как физик, провел очень много экспериментов, да, очень серьезные выводы на эту тему сделал, и вот а, на а, прошлой неделе, а, да, ушел из жизни. Вот, что интересно, что на следующий день за этим... Да, ну, вот наговоры а, мы делаем, но еще есть вот эти вещи просто элементарные. Знаете, еще какие проводили эксперименты? Вот раз, мы уже про сейчас начали, да? А, например, а, доказано, что... А, ну, сейчас CD-диски практически отошли, но вот раньше... Эксперименты проводились, когда еще ими пользовались. На диск проводили какой эксперимент? Лабораторный, научный, в, в, в научных халатах. Диск с классической музыкой оказывает целебное воздействие на все живое. На цветы, на человека. Вот. Когда мы это слушаем, да, когда мы слушаем классическую музыку, происходит целебный эффект, целительский. Вот. что он взял? Просто диск положил в карман лабораторного халата и походил день а, с этим диском. Ну, на нем были датчики прибора, регистрировали изменения, вот, до, во время носки этого диска и потом там, когда убрали. Вот, я как раз про это и говорю, понимаете, это даже не, не письменно речь, это вообще цифровая запись, то есть, которую наше сознание не понимает. То есть, мы же, когда смотрим диск без надписи, мы же не знаем, что на ним записано. Вот они точно знали, что вот на этом диске классическая музыка, он ее носил в кармане. А, все равно она считывалась организмом, организм давал реакцию точно такую же, как когда эта музыка звучала. То есть наше тело считывает любые уровни информации. Соответственно, когда с роком, с тяжелым роком, там, или с хэви-металом, по-моему, а, он носил диск у него к вечеру ухудшение там аритмия там э, скачки давления у него ухудшение здоровья регистрировалось. диск без надписей я думаю что наверняка еще и делали так чтобы он не знал какой диск он сегодня носит в кармане вот э, и пробовали вот разные записи как это действует то есть он даже не звучал и растения это тоже ловят. все живое на это реагирует вот это тоже к вопросу о потоке жизни Петр Горяев, очень много а, нюансов, именно и книги тоже, даже вот просто присутствие книг в, в, в вашем поле, да, с, как, с каким-то текстом, с какой-то информацией. Любая информация, в любом виде записана считывается нашим организмом. Поэтому, а, понимаю а представьте, что такое рядом, а, все, большинство пользуются а, а, мобильниками, как а, этими, будильниками. Вот знаете, одна из разумных вещей, которые можно сделать из любви к себе, это купить обычный будильник, если вам надо себя будет, или научиться будет себя, ну, давать установку, вставать во сколько вы решили, на ночь отключать мобильник и убирать его в другую комнату, тем более, если у вас смартфон, убирать в другую комнату, чтобы его не было в поле вашем. Поле мозговое ну, достаточно большим может быть. Но, по крайней мере, хотя бы, допустим, спите в, в комнате, на кухню его унести. Есть люди, которые так делают, которые на ночь отключают телефон. Этого недостаточно, его надо убрать. Потому что, представьте себе, он же круглые сутки подвязан к интернету. Что он вам ночью загружает? Вы утром проснулись не выспавшиеся. вы можете вообще не понять... Какой, на какую информацию ваш организм отреагировал? Почему он перенапрягся? Почему он не, не это. Э, почему он так не восстановился, не отдохнул? Если уж просто диск или книжка влияет на состояние, как может влиять а, там, ноутбук или рядом лежащий смартфон? Вот. Это тоже. Просто напоминаю, это не бином Ньютона, тем не менее, да, это один из моментов, который вот сейчас, когда мы говорим про, про Петра Горяева, имеет смысл это вспомнить. Удивительный человек оставил очень серьезные именно научные разработки, которые объясняют много чего происходит. В принципе, он объясняет то же самое, что я и так знаю, я то же самое рассказываю. Но я не академик, не там, не там, да, у меня вот это вот на груди не висит. А этот человек, кто когда-нибудь защищал докторскую там или какую-нибудь еще диссертацию, понимает, да, чего это стоит. Это все достаточно непростые вещи всегда там. Вот, поэтому он прошел это эту всю голговку. Благодаря этому можно сказать, что есть научные разработки подтвержденные а, серьезными не только он, он просто это разрабатывал, он там был руководителем группы. Вот, но на данный момент это а, известно во всем мире и исследуется во всем мире, и много а, исследований было проведено. И в частности, он... А, в частности, от него осталась информация... А, сейчас я прям за, за, зачитаю. Так... Вот, линг, линг, лингвисика, волновая генетика, которая с 1984 года развивается, и он говорит о том, что, собственно говоря, что произошло, что а, а, коронавирус существовал давным-давно, это уже тоже вся информация в интернете есть, с 90-х известен данный а, штамм коронавируса, но когда его назвали COVID-19, заложили в него информационную программу, с гробами, ну, все, что по телевизору показали там, с якобы высокой смертностью, с, там, с тем, что люди не могут дышать, и тогда вот, все, что за, это, это было лингвистика, э, волновое программирование генома, для того и фактически вот он пишет о том, что в результате обычный вирус стал боевым, поражающим вирусом, то есть если в человека зашла программа об опасности о возможном поражении вируса, а потом он заболевает, причем даже я подозреваю, что он может даже не, не коронавирусом заболевать, а про чем угодно там, ОРВИ любым. Вот, дальше мозг дает программу, там уже заложена пластинка, да, что это он, 19-й, и запускается, там потому что уже стро, построено, вот хотите, почитайте в интернете, тут научным языком достаточно сложно все это описано, с точки зрения науки как этот механизм работает я люблю все объяснять простым русским кухонным языком чтобы было понятно любому человеку да как потопаешь так и полопаешь на что согласишься в том и будешь жить а, и а эмоции особенно негативные эмоции способ энергоноситель эмоции это энергоноситель а мысли программы согласия это а то что держится на энергоносителе Поэтому можно прекращать бояться, останется просто программа. Она может и не сработать, скорее всего, да, и не сработает. Она не будет доставлена туда внутрь. Вот. А, либо, либо осознать вот эту программу, что она ложная, что она искусственно создана, для того она и создавалась. То есть это не некое, о чем имеет смысл знать, да, а, а это конкретно специально созданная искусственная опасность, то самое лингвистическое программирование волнового генома. А, ну, лин, лингвистика, да, это через слово, волновое – это энергетика, и геном – это, собственно говоря, геном. У нас а, физическая электрическая составляющая в, в геноме, она фи, научно признана. То есть, не только химическая, биологическая составляющая, есть еще электрическая, энергетическая составляющая, информационная составляющая генома. И рассматривать надо в комплексе. Для того, чтобы геном а, работал... А, а, Эффективно, качественно, чтобы какая-то э, чужеродная ерунда не могла внедриться. А. Эмоциональный фон. Мы об этом говорили с вами в прошлом прямом эфире. И Б. Это почистить коробочку от стереотипных программ, которые туда э, достаточно методично, товарищи есть, которые пытаются внедрить э, вот эти самые деструктивные управляющие лингвистические конструкции, которые должны запуститься на, на эмоции. Идет эмоция, бац. А там уже есть вот эта конструкция. И все. Оба-на! Заболели! Ну, а дальше какую, какую программу была впущена? Там их много. Да, там до летального, значит, до летального. А если еще и смысла жизни нет, так, тогда еще выше а, все эти а, версии. Ну, вот кому важно именно научное, серьезное обоснование, перед своим уходом он успел написать статью по ковиду более того, он успел провести эксперименты фактически, насколько я понимаю с помощью слов с помощью проговоров, с помощью медитаций излечение людей у которых была серьезная симптоматика вот я хочу поблагодарить его душу еще 9 дней нет, он еще в общем в достаточно близких полях вот, за прожитую жизнь, за проделанную работу, которая очень большое сопротивление встречала от определенных личностей. Тем не менее, он свою долю труда, служения, вложений а, сделал и оставил нам наследие, на которое можно опираться. Благодаря ему, например, а, мне есть куда куда тыкнуть скептика, объяснить, что то, что я говорю, да, конечно, не только я это говорю, понятно, но вот те, кто сомневающиеся, тем, кому нужно доказать, вот есть люди, которые этим занимались, которые доказали много, что это признано. И <д passes> это уж всяко полезнее, чем теория Дарвина, да, которую там нас пытаются. Вот, поэтому светлая память великой и сильной душе, которая прожил жизнь достойный, дай бог ему дальнейшего путешествия самого благоприятного и наилучшего и давайте попробуем вот закончить эфир медитации с точки зрения того что мы говорили про как это кесарю кесарева Стереотипным, э, привычным реакциям, э, автоматическим реакциям э, должно быть свое место, э, автопилоту свою зону, да, а пилоту свою зону. Э, в нормальном мы знаем, там, в самолетах, например, да, пилот всегда главный, автопилот он работает, когда вот уже в, на какую-то траекторию устойчивую полета выведено, там, и э, практически отсутствует вероятность каких-то... Неожиданности можно перевести на автопилот, а, а там где а, важно держать штурвал своей жизни в своих руках, видеть и понимать, что происходит, чувствовать, где добро, где проход, где сейчас, через что вам идет благодать, через что вам идет энергия жизни, открыться этой энергией, принять ее. Я вроде простые такие, ну элементарные сегодня вещи говорю, просто время от времени я осознаю, что надо их повторять, их надо повторять, напоминать себе о том, что вот как знаете, как вот бывает ну, лю любить себя. А, ну, я уже любил себя, уже не надоело уже себя любить. А, да, это это что-то что-то что-то во всем этом не то, если такие реакции возникают. Потому что лучше всего не, не, не искать судорожно, а мучаясь душевно, да? Как же мне себя, блин, полюбить? А почувствовать, вот расслабиться. Вот сначала прям полюбить себя, а потом почувствовать, а что вам хочется в этом состоянии, вот когда вам хорошо. А что мешает любить себя? Я подозреваю, что тоже в том числе может вот этот... Привычный спазм контроля и напряжения, ожидания какого-то подвуха от жизни, да, перенапряжения. Попробуйте сейчас расслабить тело, мысленно проверить, особенно что солнечное сплетение. А вообще все прям просмотрите. Дыханием, если нужно, где-то прям выдохом отпустите, расслабьте. Дайте своему телу не побоюсь этого слова, приказ на такое, что все хорошо, все в порядке, все лишние, ненужные, необъективные напряжения убрать. Особенно, если вдруг окажется, что автопилот уже решил, что напряжение – это хорошо, это, это нормально. Отмените этот приказ автопилоту и переведите данные водные, что все хорошо, все происходит наилучшим образом. Каждый день моя жизнь все лучше и лучше во всех смыслах и отношениях. Что можно позволить себе роскошь чувствовать себя, чувствовать жизнь. Наслаждаться даже ею. Что совершенно нет смысла убиваться и агрессировать из-за того, что вы не можете изменить по каким-либо причинам. Точно так же нет смысла соглашаться с тем, что имеет смысл поменять. А вот для того, чтобы отличить одно от другого, как раз и нужно вот это состояние Осознанности, хозяина жизни, ощущения жизни, ощущения потока жизни. Для того, чтобы отличать, находить то, что вы можете изменить, сделав свою жизнь лучше. И лучше всегда начинается с состояния, с улыбки, с принятия, с любви в душе, себе, к миру, к благодарности за все хорошее, что с вами происходит, за вспоминания о том, сколько всего хорошего есть в вашей жизни, ваши близкие. Солнце над головой. Есть где жить. Есть что есть, есть где спать. Есть кого любить или стремиться к тому, чтобы встретить того, чтобы было кого любить. Есть жизнь, есть будущее. И когда это ощущение, вот просто напоминая себе, Почувствуйте, как внутри меняются процессы, как начинает идти поток жизни. Разуму, который так любит командовать и контролировать, поставьте ему на свое место. Да, это важно, но не везде и не всегда. Вот там, где функция автопилота добро, пусть хозяйничает в рамках своих полномочий. А жить, жить выбираете вы, проживая тот поток, ту жизнь, которая идет лично вам свыше. И тогда прямо сейчас можно почувствовать, как вас любят и по родовому потоку ваши предки и сверху и мир и ваши близкие родные и прямо сейчас этот поток жизни В каждую клеточку таким расширяющимся, распирающим энергией напитает, развернет, если нужно, очистит от всего лишнего. И ощущение спокойствия, силы и желания жить станет Ну как нормой, как само собой разумеющимся, основой, опорой, то исходя из чего вы будете легко и спокойно ощущая поток жизни принимать решения, совершать действия, чтобы закрепить, зафиксировать то то состояние, которое у вас сейчас получилось. Прям вот поблагодарите себя, прогладьте свое тело, зафиксируйте те ощущения, которые у вас получились. И даже по пять, по 10 минут в день, да даже по 2 минуты в день вкладываясь в себя, напоминая себе это ощущение, состояние, можно существенно повысить качество жизни и увеличить вот то самое вместо спячки чувство кайфа. И чтобы если вот кто-нибудь спросил бы вас, как вы прожили последнюю там неделю, месяц, вы бы сказали, сейчас я тебе расскажу, это такой кайф вообще. Вот мы вчера, я вчера, вот. И вот, понятно, энергия идет. Жизнь прекрасна, есть куда двигаться дальше. А с вами была Людмила Осипова. Всем добра и света. Пока-пока, до новых встреч.